Диана Гудаевна Гурская родилась в Сухуми 2 июля 1978 года. Она стала четвертым по счету ребенком в семье бывшего шахтера и учительницы. Вместе с Дианой в семье подрастали еще два брата и сестра. Когда девочка родилась, родители не догадывались о ее недуге. Только когда малышка, не сориентировавшись, упала с дивана, взрослые заподозрили неладное. Диагноз врачей оказался неутешительным – врожденная слепота. По мнению офтальмологов, у девочки не было ни единого шанса на то, чтобы видеть. Это было потрясение для семьи. К чести родителей, они решили, что девочка должна расти, как другие дети, и растили Диану так же, как и старших детей. Сила духа Дианы проявилась с ранних лет, ведь мало кто из физически здоровых людей выбивается на вершины музыкального Олимпа. Слепая исполнительница дала фору всему видящему российскому шоу-бизнесу, преуспев в творчестве и завоевав звание заслуженной артистки. С детства ⁇ Будущая звезда ⁇ мечтала стать певицей. Поддержку она нашла в лице мамы Заиры. В 8 лет, уже являясь ученицей тбилисского интерната для незрячих и слабовидящих детей, Диана сумела убедить музыкальных педагогов, что, несмотря ни на что, сумеет выучиться игре на фортепиано. Дебют ее состоялся в десятилетнем возрасте в дуэте с Ирмой Сахадзе. Девочка и грузинская певица вместе выступили на подмостках тбилисской филармонии. Ирма заметила юное дарование на музыкальном конкурсе. А в 1995 году Диана выигрывает другой музыкальный конкурс Ялта-Москва-Транзит с песней «Ди Здесь состоялась ее первая встреча с Игорем Николаевым, который впоследствии написал для певицы ее самые узнаваемый хит здесь». После переезда в Москву вместе с семьей Диана Гурцкая поступает на эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Гнесиных, которое заканчивает в 1999 году. После окончания Гнесинки Диана делает первые шаги в российском шоу-бизнесе. В 2000 году выходит ее дебютный альбом, который был записан в студии Ярс. В него вошли песни, написанные Сергеем Челобановым и Игорем Николаевым. Сотрудничество артистки с музыкантами на этом не закончилось, и впоследствии она еще не раз прибегала к их помощи. Второй по счету альбом молодой певицы под названием «Ты знаешь, мама» записан также компанией Ярс. После этого были выпущены еще два альбома. «Нежная» 9 месяцев», а также сняты 8 клипов. Творческая жизнь Дианы насчитывает также немало других интересных проектов. Гурцкая представляла Грузию на международном музыкальном конкурсе Евровидения 2008 В 2011 году в паре с Сергеем Балашовым появилась в телевизионном шоу Танца со звездами», а в 2014 году стала послом Зимней Сочинской Олимпиады. Гурцкая является признанным филантропом. Как член ряда обществ, занимающихся социальными вопросами, она приносит немало полезного в окружающий ее мир. На фоне этого певица награждена орденами государственного значения как Грузии, так и России. Альбомы певицы пользовались и до сих пор пользуются большим спросом. В 2014 году вышел клип на песню «Тебя теряю», ставший особенным. Впервые зрители наблюдали Диану без очков. Всего же в творческой биографии певицы 10 клипов. В 2002 году Ирина Хакамада знакомит Диану с юристом Петром Кучеренко. Деловое сотрудничество, переросшее в дружбу, превратилось в историю любви. Когда в ответ на предложение руки и сердце Диана в шутку пожелала звезду с неба, Петр воспринял ее слова со всей серьезностью влюбленного мужчины. И уже на следующем эстрадном вечере диджей объявил об открытии астрономами новой звезды, названной именем Гурцкая. Тут уже девушке пришлось отвечать за свои слова и соглашаться на предложение. Так Петр Кучеренко стал мужем Дианы, пара сыграла шикарную свадьбу. Спустя два года после регистрации брака семья пополняется долгожданным наследником, сыном Константином. Первое время ребенку не говорили, что его мама не видит, но когда Костя подрос и увидел, с какой заботой относятся к Диане ее близкие, все понял и выразил готовность также заботиться и во всем поддерживать маму. Семейные фотопевицы часто украшают страницы российских таблоидов. Счастливую личную жизнь Дианы омрачила трагедия, которая произошла с ее братом Эдуардом в 2009 году. Так случилось, что парень был жестоко избит стражами правопорядка в Москве. Его госпитализировали, однако от количества и тяжести полученных травм Эдуард скончался. Этот инцидент получил огласку, но толковых результатов по делу до сих пор нет. Со временем певица поняла, что ее сыну необходим брат или сестра. Поначалу Диана не хотела делить любовь к ребенку ни с кем. Но сейчас уверена, что в будущем Константин будет нуждаться в поддержке родных людей не меньше, чем сама певица. Вместе с супругом артистка задумывается о пополнении семейства. Исполнительница мечтает о дочке.